Всем привет! В четверг сделал первую прививку от коронавируса. Спутник Вайлер в спутник 5. Там называется. Сегодня суббота. В два дня запретили всякие физические нагрузки. Поэтому просто вышел в лес погулять. Настроение, состояние, общее самочувствие хорошее. Плюс, единственное, в день прививки был небольшой звонок. И температура повысилась. А так, самочувствие, ничего не болит. Суставы не ломи, как многие говорят. И на следующий день у меня была температура 3,6,5. Такая природа у нас здесь. Лес. Проверил ловушки. На одной почему-то почему, -то, почему -то не сработало. Хотя все, что ты, я. Косточки положил, все съели, хлеб. На второе, что-то попалось, я перекинул себе телефон. Посмотрим, там точно лисица есть. И видно, что ветер мешает. Ветер гнет деревья, срабатывает ловушка и ничего. Занимает память. Кстати, народу делать прививки очень много. Я пришел на полчаса раньше, врач попросил, почему позвонил прийти раньше. У меня номерок был на 18.36, прививку я пошел делать только в 19.37, то есть целый час я ждать должен был, причем у меня номерок был предпоследний, вот так вот, так что я думаю, что скоро вообще быть не пробиться.